Предлагаю вам приготовить популярную итальянскую пасту фетучини с кроликом. Это блюдо подойдет как для повседневного, так и для праздничного стола. Фетучини — популярная классическая итальянская паста. В состав этого блюда входит паста и соус. Можно дополнить креветками, грибами, ветчиной различными видами сыров и масла, готовится быстро и подается только с горячим сливочным соусом, получается сытно и калорийно, но очень вкусно. Досмотрев видео до конца, вы узнаете чего и сколько вам потребуется. 1. Подготовьте лапшу, сварите ее в кипящей подсоленной воде 6-8 минут. 2. Приправленного солью и перцем цыпленка обжарьте в растопленном сливочном масле на среднем огне до готовности. 3. В той же сковороде приготовьте нарезанные на средние кубики помидоры и капусту. Протушивайте овощи в течение 10 минут. 4. В отдельной емкости смешайте сливки, чеснок и тертый сыр, взбейте смесь миксером. Подписывайтесь, комментируйте, ставьте лайк или дизлайк. Опять, смешайте лапшу, мясо и овощи в одной тарелке, а перед подачей украсьте блюдо чесночным соусом. Лайкайте, подписывайтесь, комментируйте. Вот из чего готовим блюдо. Кролик, одна штука, паста фетучини, 500 грамм, сливочное масло, 3 столовые ложки, помидор 1 штука, сливки жирные 1 стакан, чеснок 1 зубчик, сыр твердый 150 грамм, количество порций 4. Палец вверх или вниз, комментируйте, подписывайте. Друзья, до новых встреч!